Друзья, всем привет! Мы наконец-то снимаем с себя маски. У нас разрешено без масок находиться в магазинах и вообще где бы то ни было, кроме учебных заведений, если ты вакцинированный человек. Ну а только как они могут проверить, вакцинирован ты или нет? Ну, как бы паспорта вакцинта у нас не ввели. Поэтому все, кто считает, что ходить в маске не только не уберегает тебя от заражения коронавирусом, но еще и пагубно влияет на твое здоровье, все эти маски сняли. К сожалению, я живу в демократическом штате, потому что республиканские штаты сделали это уже давно. Но это никак не отразилось на моей работе, которая, вы знаете, физическая. Я все равно хожу в маске, хотя наша корпорация выпустила там какой-то такой пресс-релиз, в котором сказала, что если вы вакцинированные сотрудники, вы можете ходить без масок. Но на General менеджер который отвечает конкретно за наш ресторан, он испугался. И сказал, что нет, нет, мы будем ходить в масках, потому что это просто отпугнет покупателей. Люди встанут из-за столов и уйдут, потому что им будет неприятно, если официанты не будут носить маски. Вообще это все история абсурда, потому что маска у вас может быть сделана из чего угодно. Ну хоть из бумажки, хоть из тряпки, хоть из чего угодно. Главное, чтобы у вас морда лица была закрыта. А еще мне очень нравятся вот эти вот забрала, да, знаете, пластиковые такие. Ну, я постараюсь в это видео ставить, как он выглядит. При том, при всем, что недавно было выяснено, что этот вирус, он летучий. Ну, то есть, как бы он передается каким-то там аэрозольным методом. То есть, это не обязательно надо на вас чихнуть, чтобы его подхватить. Ну а даже если он не летучий, как вы считаете, вас сильно спасет кусочек ткани на лице? По этому поводу я абсолютно доверяю Комаровскому, который говорит, господи, ребята, ну как же, о чем вы говорите об этой маске, которую вы хватаете руками, снимаете, опускаете а, тысячу раз. Более того, уже давно проведено исследование, что, допустим, тряпичные маски, они ведут к грибковой пневмонии, потому что на маске скапливается влага, которую вы выделяете изо рта, и это прекрасная среда для размножения бактерий. Но, понимаете, человек животное боязливое, особенно современное, и стадное. И вот в этом всем меня пугает, как некоторые люди реагируют на людей, заходящих без маски. Особенно, когда это какой-нибудь сотрудник какого-нибудь там магазина, типа Walmart, когда ты заходишь без маски, который бежит к тебе и кричит, «Оденьте, put your mask on, put your mask on, оденьте маску, оденьте маску». Мне хочется сказать, чувак, я понимаю, что у тебя, наверное эффект вахтера, и ты начинаешь придалбываться к людям, и вообще, конечно, не из тех людей, которые как бы там, ну, будут издеваться над человеком, который просит одеть маску. Ну хорошо, я одену ее вам под нос, если вам от этого всем станет легче. То есть я не буду вступать в конфликт. Но как мне нравится, когда пропагандой выпускали все эти ролики, что люди, которые говорят отойдите от меня, не рассказывайте мне, что надо делать, что это не конституционно, что это противозаконно, что они, оказывается, это люди, есть такое в Америке понятие Каренс. Каренс это такой человек, хам, который вот всем хамит который ничего никого не слушает то есть когда люди начинали защищать свои конституционные права они просто становились ну какими-то такими карен с которых надо осуждать и это было сделано абсолютно специально потому что в америке но не только в америке и как неудивительно но в америке и в европе людей в общем-то нагнули и нагнули конкретно сильно и забрали у них свобод достаточно я уж не буду говорить про Канаду. Потому что риторика была такая, что если ты не носишь маску, то ты такой вот безответственный человек, которому наплевать на жизнь других. И что вы не забывайте, что свобода это в первую очередь ответственность. А все остальное, все ваши аргументы и все ваши мысли, и то, что вы считаете нужным, и то, что вы считаете правильным, то, что вы считаете для себя более безопасным, засуньте себе в одно место, потому что мы вот такие ответственные, маски нацепили, вакцины сделали, и все отлично. А вы вот так называемый американские каренс. Ну а с 28 числа... Июня у нас в Пенсильвании вообще губернатор подписал, что маски мы снимаем. По-моему, Нью-Йоркский тоже подписал вообще. Это что-то удивительное, потому что это как-то произошло. Ну, как-то удивительно. Такого от этих людей уже никто не ждал. Вот реально. Ну, все знали, что ну, это либералы и демократы, а то ну с ними разговаривать бесполезно. Ну тут вдруг что-то произошло. А произошло то, о чем говорил изначально Трамп, когда называл вирус китайский вирус. Коронавирус он называл китайским вирусом. Пришло достаточно много подтверждений того, что этот вирус был искусственно выработан в какой-то там лаборатории в Китае. И тут даже уже Байден почувствовал горячее, сказал, что я там даю 90 дней разведки там или кому-то там, чтобы они выяснили, действительно ли Китай вывел этот вирус и действительно была ли утечка из китайской лаборатории. У нас, как всегда, когда у демократов пахнет жареным, они вдруг начинают повторять все то же, что говорил Трамп. То есть Трамп на сегодня является одним из самых адекватных людей, которые за последнее время в американской политике были. Более того, несмотря на все его высказывания, а если вы их поищите, вы найдете там столько, что очень будет вам смешно. Но, во всяком случае, он всегда говорит очень четко, конкретно, не юлит и говорит, как правило, правду. Говорит правду, потому что, ну, наверное, потому что он не системный политик, который еще с, там, с высшей школы участвовал во всех этих политических кружках и учился ораторскому искусству и дебатам и разговорам на публике. Поэтому, конечно, разумные люди, которые ну, способны мыслить и способны фильтровать некоторые его высказывания, очень надеются, что он вернется в политику. Хотя никаких предпосылок на сегодня к этому я не вижу. Хоть он и запустил ралли, хоть он там что-то иногда где-то появляется, но этого очень мало. Этого очень мало для того, чтобы объективно сказать, что О, Трамп будет в 2024 году баллотироваться. Но ну, а я, ребята, желаю нам всем с вами удачи и терпения. И уже, знаете, казалось, что ну, нету какого-то просвета в этом коронавирусном безумии, которое создали в США, но ну, вот он появился. Хотя и небольшой, хотя и не по всем фронтам мы еще добились того, чего мы хотим, снятие ограничений, нормально действующих учебных заведений, и нормальных условий работы без масок, ну и нормально действующих всех бизнесов. Пишите в комментариях, что у вас сейчас в России, в Украине, в Белоруссии, да в любой стране мира происходит с масочным режимом. Обсудим это в комментариях. Пока-пока. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Тогда мы будем с вами видеться чаще.